Итак, мы начинаем. Слово первое я предоставляю Жукову Алексею Юрьевичу. Тема доклада «Гендерный фактор формирования кориллов ливиков в по материалам третьей, четвертой и пятой ревизии. Так, коллеги история этнического становления Карелов Ливиков и роли в этом процессе брачных связей Ливиковских властей изучена слабо. В основном брачные отношениями и крестьянского занимались этнологи. Их исследования показали, что брачные связи крестьянского населения, как России, так и Карелии отличались реальной устойчивостью. Как правило, невест и женихов выбирали не в своей деревне, а в тех деревнях своей волости и соседних волостей, с которыми у каждой волости имелись отлаженные врачные связи. Материалы полевых сборов 19-20 веков, впрочем, можно распространить на более раннее время лишь гипотетически. Между тем, для избранной нами темы первостепенно время с конца XVII и 18 век когда и шел весьма интенсивно процесс этнической консолидации лимбиков. Проблема брачных предпочтений крестьян заключается в том, и в том, что иногда они воздействовали на процесс становления отдельных этнических и локальных групп, на работку ими собственных этнокультурных особенностей и черт, на появление на уровне не только погостов районов, но и властей, особых говоров и даже дилектов. Поэтому встает конкретная задача изучения степени мира, в которой брачные предпочтения локальных крестьянских сообществ приводили к значительным, значимым этнокультурным сдвигам. Исследую взаимосвязь брачных связей крестьянского мира со становлением отдельной этнокультурной группы, например, карелов, ливиков Туламазерской области. Волость это находилась на северо-западе обширного Олонецкого погоста. Тумазера занимала пограничное транзитное положение. С запада в граничили землями прежневских карелов. На севере к ней близко подходила другая область проживания карелов – Лобские погосты. Первоначально Тулмазерия заселили, собственно, карелы, которые на рубеже 15-16 веков переселились в Олонецкий погост, тогдашнего Новгородского уезда и соседнего Солонского по корейского уезда. Но во второй половине 17 века и 18 веке на Олоницких землях и в Семазерии под воздействием русско-шведских войн начался интенсивный процесс становления новой этнической общества. Карелов-Ливиков из избежавших от шведов Карелов и местного населения. Ливики выработали новое наречие корейского языка ливиковское. И в данном общем на этнокультурном процессе тумазеры также выработали собственный диалект ливикского наречия корейского языка. В целом они признаны наукой этнической группой корелов ливиков. Более того, даже остававшиеся, остававшиеся в северном прилады собственно корейского населения также со временем трансформировалось в корейлов и ливиков. И напротив, Тверские карелы сохранили, собственно, карельское наречие. Они являлись потомками переселявшихся в Россию в конце XVI-XVI веков к Следовательно, по крайней мере, в середине 17 века приладовские карелы принадлежали еще к собственному карелу, а не к карелам-ливикам. И тем не менее, этническое становление ливиков распространилось и на Северной Приладовине. Ливиковские инновации как в языке, так и в культуре в целом Собственно, карелы, как Тулмазера, так и Приладожские, могли воспринять только извне, посредством долговременного интенсивного движения населения. Но нам неизвестны случаи залпового переселения на Тулмазера и в Приладожье большого числа ливиков и заголовницких Кроме того, местные мужчины, как и повсюду в крестьянской среде, были привязаны к своей земле, к хозяйству. И поэтому в подавляющем большинстве случаев всю жизнь оставались проживать в родных деревнях. Едное дело женщины. Именно они за мужеством покидали родительский кровь и переселялись за дом мужа. В свою деревню, в другую деревню Волостью, в иную Волостью, по госту, и даже в губернию. Источниками для анализа браков Тулумазёров в конце 17-18 веков имеются. Это ревизские сказки, то у волости по 3-й, 1763 года, 4-й, 1782 года и 5 ревизии 1795 года. В 1763 году волость включила 34 деревни, а в 82-м 33 поселения. Они объединялись в 4 десятка – Павлактинский, Погорский, Рабокольский и Колоцинский. Но к 1782 году Погорский десяток разделился на Погорский и Манерский. Впрочем, общество их деревень изменился – и поэтому в подсчетах по четвертой и пятой ревизии для транспарентности данных мы считали его за один. И, кстати, сказать, нужно сказать, что в источниках в этих советских сказках там как раз выступает речь этих женщин. Потому что иногда, когда женщина не помнила деревни, в которой она родилась, там так и написано, о, о которой деревне она не упомнит. То есть все эти записи рождение, о а рождение женщин, где они родились, это записывались с их слов. То есть это, собственно говоря, их собственное слово, которое донесли до нас источники, что просто полностью совпадает с нашей темой. Ну, продолжаю. Именно с третьей ревизии в России стали учитывать не только все мужское, но и все женское население. Из ее текста видно, что к 1763 году были живы еще пожилые женщины, которые родились на рубеже 1670-х-80-х годов, а в брачный возраст вступали в конце 17 века. Последующие ревизии отмечали новые браки, так что в целом можно подробно рассмотреть картину брачных связей Толмарсевской волости за столетие с конца 17 века по конец 18. Особняком тут стояли связи с Северным Приладожем, Поскольку оно было занято русскими войсками только в 1710 году, то и брачные связи с ним Тумазера завязывались с этого времени. Еще одна сложность заключается в том, что кроме крестьян, на Тумазе и в целом в Волонинском погосте проживали э, еще и оланчане посадские, посадские, то есть приписанные городу Ланцу. Только к пятой ревизии их расселили по городам Губельни. а не захотевших переселяться записали в крестьян. Поэтому в действительности данные трех ревизий по Талмарзерской области содержатся не в трех, а в пяти источниках. В трех книгах крестьянских старосток, под третьей, четвертой 5 ревизии, в двух книгах посадских старосток, по третьей четвертой ревизии. Технологию обработки данных на примере третьей ревизии я уже изложил вот в сборнике, который выйдет к концу года, вы там ее увидите. А сейчас представлю вам итоговую таблицу по всем трем ревизиям. Таблица... Вот это, вот это ее, так сказать, шапка. Таблица получилась большая, подробная, в ней 90 строк. мы рассмотрим ее по частям. Сведения 3, 4 и 5 гипетии позволили выявить 1341 замужество девушек и женщин по вторым бракам. В, в Азербайджанской области, Азербайджанской области, в период с конца 17 и по 1795 год то есть застоление. Конкретно, по третьей ревизии учтено 539 браков, по четвертой штуктору, по пятой 162. Наличие столь богатого статистического материала позволяет провести подробный и доказательный анализ брачных связей. Итоги всех трех ревизий однозначно свидетельствуют, что 542 женщины, Около 40% или пятых от всех замужев связали судьбу с мужчинами своей волости. Вот это последняя, 11-я строчка. И в процентах этот же результат повторяется при анализе сведений каждой из ревизистов. Смотрите, видите? 41, 39, 42, 6, ну и средняя 40. То есть мы, имеем, мы тут имеем дело уже с устоявшейся системой, поскольку она воспроизводилась целое столетие. Причем интересно, что такие замужества, проходившиеся на каждой из волосных десятков поселений, также в основном отличались стабильностью процентов отношений, строки 7-10. Вот тут вот она, балактический десяток, смотрите, видите, да? Погодской мандерский. Вот, примерно одинаковые цифры. Несомненно, что такое многочисленное замужество внутри власти сплачивали Толмозерское властное сообщество, консолидировали его, в том числе в однокультурном языковом плане. Вместе с тем, доля браков внутри своей деревни оставалась низкой, до 10% на протяжении почти всего периода нашего исследования, за исключением данных по пятой ревизии. Но тут... В последнем случае, вот эта первая строчка, посмотрите, предпоследняя, квадратик. Тут просто мы шли за источником, написано в замужестве, а не написано, в какой деревне. Вот. Такие несколько случаев было, поэтому вот пришлось поэтому пришлось писать вот их девушек, девушек писать свои деревни, в своей деревне. Но это не значит, что они еще не значит, что брать. Ну, просто такое, так получилось. Впрочем, количество этих братов незначительно, поэтому в целом действительно эти цифры повторя... повторились. 9,6 в 63-м, и общие 11%. Вот. То есть примерно чуть-чуть больше 10%. Абсолютное большинство или 394 брака из, 5, из 542 были междеревенскими. Вновь укажем, например, на одинаковое процентное соотношение браков между Тулумазерскими десятками, по строке 10 10, повторявшиеся от переписи, что свидетельствует о вполне сложившейся в XVIII веке устойчивой системе брачных предпочтений внутри волости. Ее упорное воспроизводство усиливает доказательство да, о том, что в Тулмазерской власти шел активный процесс складывания Тулмазерского этнокультурного сообщества и Тулмазерского диалекта ливийского наличника корейского языка. Так, следующая картинка. По мере э, не менее значимый материал для анализа забраченных предпочтений Тулмазерской власти предоставляет нам сходные между собой сведения всех трех ревизий о замужествах Тулмазера других властях, ровно как его взятие мазерами в жены девушек из иных властей. Прежде всего, обращает на себя внимание факт заключения этих браков представителями почти исключительно ливикевских властей. То есть ливики вступали в браки с ливикевыми. Это территория Лунинского погоста приписана Петрозаводскую, Вешкальская, Салменическая, Саназерская, Волоскей, отчасти Прязовская, а также Северная Президорожская, Погостокинсгольского уезда, а потом это Тернобольский уезд, Выборгская губернии. Разберем данные замужества по порядку. Так вот на этой таблице представлены замужества в Волонинском и Всего 481 брак или около 36% от всех браков по трем ревизиям. При этом процентное соотношение браков от переписи к переписи оставалось стабильным колебали в диапазоне 32-37%. Вот, посмотрите, последняя строчка стабильно. Распределение же браков между отдельными алонинскими властями дает более точную картину. Совершенно естественно, что, заключая браки на стороне, тулмазеры, родились прежде всего со своими ближайшими соседями, талмазерами, талмазерами и горянами. Вот эти строчки выделены Жирным, талмазерская и горская область. Смотрите в процент, как мало в других областях. А между тем, проведенный языковедами сравнительный кластер на анализ грамматических систем на речи, дилектов и говоров корейского языка, показал, что с точки зрения морфологической системы между Тулмазерским и Ведлазерским говорами, а это территория и Тулмазерской власти и Востокорской власти, то есть Кенилахка, обнаруживается Минимальное число отличий в сравнении с говрами остальных левикских диалектов, что подтверждает наличие между их носителями тесно-связи. Поэтому закономерно, что между мазерским и бедлазерским диалектами лирикского наречия языковеды зафиксировали отсутствие каких-либо существенных отличий на уровне морфологии и отчасти фонетики в словоизменительной системе, в глагольной словоизменительной системе канцлетизм, а данные тесные связи и показывает наше сравнительное исследование. Уже в части брачных отношений тулмазеров с другими лимбиковскими полостями лидируют с очень большим отрывом в Ведзазранялом из Рей горы, то есть территория вот этого Ведлазерского диалекта. Но совершенно неожиданно значимое число браков, 38-38%, приходится на аланчат живших, на центральных землях Алонинского погоста, по нижнему течению реки Алонки или по низовской реке, как тогда говорили. Вот посмотрите, вот эта строчка. Между Тулмазером и Нижним Алонком лежали земли семьи властей. Вполне очевидно, что Тулмазеры стремились породиться с зажиточным населением Нижней Алонки. Видимо, при этом попутно заимствовали новации в Левиковском наречии, которые особенно бурно складывалась именно на самых густо заселенных центральных Ливикских землях по реке Клан брачных связей Тулмазерской власти с властями ведомства э, Петрозаводской канцелярии, это Семозерская Бешенская, Бешевская территория территории Семозерского диалекта и Ливикского наречия, оказался незначительным. Всего 47 браков на три волости по трем ревизиям. Приписанные же Петрозаводскому, Александровскому заводу другие. Людиковские в показали совсем слабый результат. Вот это Личиностровская, Святозерская, вот эти. Совсем слабый результат. Э -э точно так же единичные случаи как характеризуют брачные отношения Тулмазерских Ливиков, собственно, Карелан и Слобских, Погостов и Ребал, Падонского, а потом Паденецкого уезда. Ну, в целом, значит, ну, э -э надо сказать, что вот, вот эти заселенные именно ливиками территории и были главными, так сказать, их да, территориями, где, собственно, выходили замуж и женились тулмазеры. Но совершенно для нас неожиданно шестая часть брака была совершена, была совершена с Карилами Сердовольского уезда. То есть северным приладышем, совершенно ниже, целая шестая часть. Причем эта брака, эта система, которая складывалась только с 1690-х годов, она вполне себе была устойчивой. Посмотрите, 16%, 15%, 19%. Всего 16% общий результат. То есть седьмая часть брака. Каждый год, значит, женщины, девушки туда ехали, получили оттуда девушек. Вот Появлялись вот эти брачные, так сказать, связи и влияние языковое. Так сегодня был хороший доклад про, э, э, этих, э, как... про, эстонцев про эстонцев в Сибири, да? Про все-то в Сибири, да. И там тоже там такая штука прозвучала. Те, кто изучали язык, приняли язык от бабушек, как правило, лучше его знали. Ну вот тут, собственно говоря, женское влияние хорошо проявляется тоже вот но самое последнее что я хочу сказать еще важно соотношение выдано замуж взятым за так вот по госту северное приладожье переселялась два раза больше девушек тумазеры чем было взяты в жены Тулмазерами приладожской карелы то есть отток населения женского населения шел туда в приладожье дальше тумазеры в два раза чаще женились на девушках из других колонийских властей, чем выдавали туда замуж своих. То есть тут, наоборот, шел э, приток девушек из других колонийских властей на Тулбасе. Но при этом из наиболее близких властей, в Азлодзерской, и Горской, превышение взятых замуж от выданного замужества составляет уже 2,5 раза. То есть вот здесь уже связи уже более детские виды сразу. Поэтому, а дальше, с важнейших для формирования ливиков земель по Нижней Олонке, в жены за Тулмазиров вышло 24 девушки, а выехала туда почти два раза меньше, чем за Тулмазиров, то есть 1,75, почти в два раза. То же самое. Вот вам влияние, так сказать, вот этих потоков брачных связей на формирование этнической картины, на формирование, собственно говоря, и конкретно вот, это, Тулмазерского диалекта и языка. Вот это мои главные выводы, которые я э, проделал, про, прошерстив вот эти пять книг архивных книг, э, 1300 больше случаев браков. В общем, была работа сложная, но интересная. Вот. А сама технология ее, как это все учитывается, будет в статье. Спасибо за внимание. Какие будут вопросы? Да, вопросы, пожалуйста. Если у кого, подключайтесь, спрашивайте. Спасибо большое за интересный доклад. Да, сейчас вопросы есть, пожалуйста, Ольга Павловна. Вы все услышали, не Алексей Юрьевич, вы читали работу Тапиохаминина обрачные границы Владежи? Он так и называет эту границу между. Карелии, Приладожской, ну, Приладожской, Карелии, брачные брачной границы. То есть это исследованный вопрос в значительной мере. Там источники у вас, может быть, не совпадают, но тем интереснее. Он исследовал с, этой, с точки зрения Приладожья. Да, ну он именно в брачной да, да, да, да, да. да, а я исследовал только вот, собственно говоря, Тулмадзирскую волос, вот там маленькую волость. Вот, но картина уже и так ясна, даже на примере этой области. Отлично. Волосы. А с исследованиями, с результатами вот таких же локальных изысканий Ирины Александровны Черняковой, вы не пытались сравнить? Нет, нет, нет, нет пока, по, пока нет. Ну, поэтому по этой территории там не было. Да, по этой не было, да. но, но важно понимать, насколько вот эти местные браки с женихами из соседней волости и так далее, вот радиус этих брачных связей. Да. Ну, в общем, этот вопрос изучается, изучается довольно, так сказать, интенсивно, его нужно изучать, потому что действительно, так сказать, на новом материале новый, новый взгляд на вещи. брачные связи, на влияние брачных связей на этническую картину. То есть это другая уже постановка вопроса сама. Другой взгляд на эту проблему этничности, как этничность возникала. Но дает ли здесь что-то для понимания именно этничности? И понятно, что этничность... Через язык. Не да. этничность, а границы проживания этноса меняются в результате миграции. Естественно. Так вот, тут, конечно, причины миграции разные. И только брачная миграция, миграция, вынужденная там по каким-то экономическим причинам и так далее. Поэтому здесь очень важно как раз комплексное исследование. Поэтому и привлек э, вот эти данные языковедов. Вот их кластерный анализ. Они мне прошептывали свои ну, свое исследование и сказали: вот, да, действительно, между тумазерами, ведлазером и ведлазерским диалектом действительно больше всего связей, которые, которых нет с другими ливикскими диалектами. И вот моя картина, которую я показал, которая, стоит, э, которая здесь была показана, она как раз об этом и говорит. То есть с точки зрения истории, история подтверждает вот эти филологические изыскания, филологическо-компьютерные изыскания, получается. Я хотела тоже еще вот немного, даже не вопрос, а такое суждение. А можно ли вот говорить, вот вы сказали, ливики женились, выходили замуж, точнее, за ливиков. Вот можно ли именно так утверждать, хотя дальше была фраза э, с соседями между собой? Да? Вот с соседями очень мало, с карелами очень мало. Вот, смотрите, вот карелы. Смотрите, вот, вот, То вот, есть Собственно, это... Видите, единичные случаи, за сто лет единичные случаи. Ну так это потому, что расстояние было другое. Нет, это, это у Мазерского совсем близко к Крепову, Совсем близко к Семчезерю к Лидезеру. Да. Ну да, ну то есть это такой вопрос, конечно, да, вот, интересный, да, но... но в том, -то, в том -то, дело, это, не, это совершенно неожиданно для меня было. Почему вот так? Да. да, ну давайте, да, потом обсудим, возможно, еще на заключительном заседании. Очень, очень рад, что мой доклад, это вузов, Интересный, доклад, очень, вам, да, да, интересный да, доклад. Очень спасибо, Алексей Юрьевич.